Учеба в университете – это не только академические занятия, но и общественная жизнь, которая основывается не только на регулярных научных конференциях и семинарах, но и на активной творческой деятельности, которая помогает студентам отвлечься от изнурительной учебы. Таким мероприятием в жизни Казанского федерального является ежегодный фестиваль «День первокурсника», который стартовал 4 октября. Так, 7 числа в здании концерта спортивного комплекса «Уникс» прошел очередной «День первокурсника» 2016. Высшая школа информационных технологий и информационных систем, института математики и механики имени Лобачевского, и Химического института имени Блокирова. Каждую минуту зал наполнял все большим количеством студентов, которые в этот вечер собрались не только поддержать своих однокурсников или друзей, но и просто посмотреть на феерическое шоу. Зрелище, зрелище, потому что сама участвую в концерте, точнее вчера участвовала в концерте, и поэтому решила посмотреть на другой институт. Не с тем, что было всегда в школе, то есть да мы пришли в университет, и здесь такой масштаб совершенно другой и масштаб организации, то есть невероятный И э, на экскурсии по студенческой жизни мы это увидели. И на День первокурсника, соответственно, мы ждем что-то похожее. То есть это шанс проявить себя и есть, посмотреть на других, себя показать. Все от погасе. На сцене Большого зала у них появились девушки в платье 19 века. А это означало только одно. Старт вечера дали студенты Высшей школы информационных технологий и информационных систем, которые представили современную версию Евгения Онегина выступаем не в первый раз, я уже на этой сцене, выступал еще и до этого, эмоции в общем-то сильные на самом деле, а вот сейчас на, на таком на подъеме, в общем говоря, вот полчаса до выхода, мы выступаем вообще первыми и не знаю, я считаю, что это круто вообще выступать, где-то участвовать в жизни вот студенческой такой, в, в каком-то движении. И уделять этому вообще время. в Я сам первый курс, считайте, только я считаю, что это круто уже. Пробость волнения даже некая боя сцены так и была заметна на лицах выступающих. Но она это вовсе не помешало им задать стол положительную работает. нотку в начале своей студенческой жизни. Спасибо, но не уже традиционной частью фестиваля «День первокурсный» 2016 стал флешмоб «200 Казань». Но очень хотелось бы, чтобы Казань присутствовала на купюре в 200 рублей или в 2000 рублей. И, это был бы гордость для нашего города. На 7 октября проходил заключительный этап народного голосования. Совместными усилиями студенты отправляли смс и совершали звонки, чтобы поддержать столицу Татарстана. Давайте немного Давайте на 3-4 3-4! Этим вечером на сцене блистали также студенты Института математики и механики имени Лобачевского и Химического института имени Бутерова, которые представили свои яркие неповторимые номера, а также защитили и отстояли часового института. Поэтому такие положительными эмоциями на долгие годы учебы. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз.